Всем привет, дорогие друзья, с вами Спаунер и сегодня мы продолжаем играть в мини-крафт. Так, конечно, я глупо немножко назвал, но так, так думаю, будет лучше, я наушники снял, Так, скелеты, скелеты, значит, так. Да, про вам немножко о главном. В общем, ребят, как вы уже заметили, успели. Я про него А, наверное, в прошлых сериях уже показывают все. Я просто две серии посеял, да. Что-то у меня, в общем, пошло не так, и две серии просто пропали. Так, а, да, я вам показал то, что... В общем, теперь у нас такая шняжка, что мы можем быстро попасть в пещеру. То есть нам нужно будет выбрать вот этот NPC-вент. опять я странно, если честно, начал. ладно, да ладно, думаю, вы меня поймете. <coughs> как вечер уже записываю. Так, э, можем быстро попасть э, к нашему в общем NPC, который находится в шахте. Его я назвал шахтер. Нажимаем правой кнопкой мыши в воздух, э, видим. Нажимаем тп, появляемся воз него, лагаем. И. ок, все нормально. <coughs> Таким же образом можно можем попасть назад, только перед, скажем, тпхаться Грейву к нашему кристаллу. Опять что за лаги? Так вообще не должно быть. Это, это особо ничего не... Да, слабовато, ну ладно. Так, нужно сейчас кого-нибудь вставить, просто... Ой, ладно, ребят, сейчас я... Пускай это будет... А, вот такая вот страшненькая девушка. Снова ну такие. А... Так, пускай это будет врач. Все, отлично. А, так, все, славно. Давай не лагай майнкрафт. Ой, майнкрафт. <coughs> вот. Так, по разницам чем нибудь действительно стоящим. Давайте отправимся в шахту, где у нас тут моя волшебная кирка зачаренная. Там у меня вот столько всего, а вы надо Дерево тут для пусто. Не смотри на меня, так меня раздражаешь немножко. <coughs> Давайте возьмем нашу кирку. А, у нас есть какая -то кирка. Давайте тогда скинем. Вот это все... Топоры нам столько не нужно. Опять же, вот это не нужно. А вот тп хотели нам понадобится сейчас. Я буду тп хотели называть. <coughs> так еще яблочко нужно взять. Все отлично. Отправляемся по-быстрому к этому чуваку. А, так, я не помню, показывал я или нет. По-моему, нет. А, то, что я алмазы нашел. Да. еще, Так что давайте вскопаем, да, ребят. Ну, потому что нам понадобится таки ты понадобится. нас обязательно крипер убьет нас. Вот, кстати, я показывал, нет. По-моему, нет, это. Ибо смешное название сам понимаю а, тем более еще на ан английской аббревиатуре да. просто не буду читать значит чем будем заниматься уже пора вот так Прямь начать начать а, я еще не знаю что сказать нужно бы хоть что-то приготовить хоть что-то 523 а хорошо <клышленный> давайте Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте попробуем еще алмазики поискать. Ты еще помню нашел. сейчас в конец сам пойдем. А, вот у меня вот лава разлилась. Накопать вот в эту сторону. А, сломалась, ладно. Это, наверное, несколько использования всего осталось. Ребят, кстати, я так подумал маленько и решил все-таки перейти на другую версию Вайна, потому что уже как-то один, пять, два. <гас> лава. 1.52 как-то уже не очень. Я решил перейти на 1.64. Ну, знаю скоро. Как бы 1.82, то я уже, да, прям перейду в нее. Все будет отлично, ребят. Так, вот сейчас обязательно тут должна быть лава. Я просто я просто это чувствую. Так. <кхем> Посмотрим, что там. Угу. Давай, лава, убей меня. Я шутил. Так, опять же, я забыл переустановить майн. У нас опять будет все вот так вот дергаться. <гас> вот, вот, вот, вот, вот, булыжник назад, все, стой, лава, все, не все, молодец, хорошая лава. Боже, что я сказал? Так, это, по-моему, эбонит. Эбонит, да? Нет, это уголь. О, вот уголь, кстати, нам нужен. Думал, вот сейчас вот мы прям, вот прям сто процентов сейчас забабахаем от вещицу. Давайте сделаем пловильню, потому что у нас достаточно много лесов всяких. А нет, в принципе выплавлять особо из не ничего. Ни ни так, ладно, все, тпхаемся к домой. К нам, а, уже ночь, спать все. Я, э, а это чё за... Чё за... что Что за? Что за? заторговец нас двое даже так свит я не знаю что за вообще не то помешанные вещи сейчас покажу тихо тихо я забыл я забыл что это слави слави слави алмази алмазный кирку ничем да о привык Давайте знаете, что сделаем, чтобы не было особо скучно Скучно Так, где у меня вот эта вещица, вещица Вот Мы сделаем А, вот Так, я Вилладжера а, Ну я посмотри один бровь, два глаза, я парень с Кавказа, не посмотри. Один бровь, два глаза. Давайте, знаете. Фермер нет, как-то уич нет. Вау. А, Вилладжер, давайте это будет. Вот этот. Вот этот. мне нравится. А, по-моему, БББ это. Нет. А, р -р -р -р. Да -мо. Это же красный, по-моему. Удались. Так. Я сейчас скажу. 000, а, 0 0 это белый. Вот. Вот 000, все это белый. Вау! Вот это вот вот вот это будет наша книга. Хорошо, давайте.. 1-1-1. А, подождите, как-то еще можно. Ой, я сейчас уже не помню, честно, кодов этих. А ш, ш, ш. можно вот так вот. Замот. Один бровь, два глаза. Так, давайте пускай. Так. А... Подождите. а вот стэндинг мы пас, свайдерing давайте 15 поставим сик шелтер фондарк нас все если будет быть... то есть у нас ночь я сейчас покажу будет прятаться у нас отлично так вот маленько настроили давайте отправимся покушать сейчас покушать Любить скелета. Блин, ребят, я вам показывал, нет, я ферму бабаха, представляете? Иди сюда, иди сюда. А, вы ж, наверное, уже заметили, что у меня он спаунер этих говняков стоит. Они мне нужны для фермы были. Я что. Я решил по ферму развивать там. И, в общем, вы поняли, да? Открывайся, заходим, забираем. Так, кости сколько там? Шесть штук из них. Ой, тихо, тихо, уйди, уйди. Плохой. Плохая косточка. Да, шутки, конечно, такие немножко плоские. Ну даже ладно. Ну да ладно, что поделать. Я так шучу. Вот, кстати, такая ферма небольшая. Нифига не огорожная, такая бомжатская. Эм, по моему, немножко скучно, вот, вот сплей выходит, так как еще пока автобой не было Ой, ладно, что поделать, что поделать давайте давайте засадим засаждаем, это все засаждаем так, телефон запищал маленько, видимо, уже пора заканчивать это еще не пора Uh -huh, uh -huh, uh -huh. что все что, кончилось да ладно нажал мазики есть я и что-то не заметил так листочку я не вижу с тобой монитора ребят я тут это что подумал я в общем <coughs> чуть, чуть не рассказал я сбегал короче куда-то в ту сторону сейчас не видно давайте рендер тистас побольше сделаем куда-то он в ту сторону сбегал начал лагать нет, не знаю что сейчас мне придется переустанавливать так куда-то он в ту сторону в общем или в какую-то в общем добыл да, такие вот сосновые деревья мы их будем разводить теперь профессионально нет пара ну да ладно сейчас вот этот штук вырастет просто вау вау красота сейчас зимний бьм еще так нужно забрать нужно нужно нужно нужно топорик это нет мне топорик не нравится для ч ребят подумал в общем смотрите так я не уставил три капитайтера или тимбер не знаю там, как вообще я решил найти альтернативу и сделать такой вот топорик, который, в общем, у нас будет. Сейчас увидите, что делать. В общем, по-быстренькому срубать деревья. И я это так для ускорения просто. В общем, не думаю, что это прям читер. Это просто для ускорения. прям что-то под себя ставить чтобы субить этот бро блок так теперь внизу должен что-то делать ребят меня особо не судите за то что я по натвор такой читер все май успокойся хватит дергать. и так надергался Ой. Пускай пока не уничтожаются а ты, майнкрафт. проверю себя x-ray. Ну хватит не ну, серьезно. Я не знаю, что происходит. реально вот, все прям переуставлю, говорю, переустановлю. Так, хвоя. Подождите. А ч пора может что ли добывать? Хвою? И стой, стойте, стойте. У да ладно. Ой, ребята, ч, серьезно, что ли? Подождите-ка. Обычно депором это сработает. Подождите. Так. Так, с топором, с обычным. То есть, ребятки, я не знал, что можно топором к сбивать. Так, вот саженцы, саженцы, саженцы, вот саженцы нам реально нужны сейчас. А, это еще не выросло. Давайте попробуем. Нет, не сбивается. Так, не понял. Должна сбиваться. С тем, что сбивалась, сбивалась, Почему нет? Может быть потому что Про эффективность стоит. Хм. Слушай, странно. Да ладно. Пойдем домой. Люсян. Отличные имя, отличные имя, с И... чем я это сделал? А, у меня их несколько. А, сколько у меня их? Две еще. Во! Идеально! Идеально просто. Вернись дверь, закрой. Какие нафиг монстры? Ты видишь монстр? Э, ты видишь монстр В общем, стоишь, кстати? А, хеллоу спаунер. А, блин, тебя же можно настроить. Вот, точно. Вот именно этим мы и займемся в следующей серии. А пока мы закончим, да, мы, мы закончим. Uh, так, как я сейчас разделюсь. Ну, сапожки нужно будет оставить, ладно. Uh, так дорогие друзья, закройся сундук. С вами был Спаунер. Так, такой немножко бесполезный вот летсплей получился. Потому что просто не готовился я что-то сел, просто снимать и все. Ну, вы меня поймете. Если вам понравился Let's что, конечно, вряд ли, то, пожалуйста, поставьте лайк, оставьте хороший комментарий. И еще желательно подписаться на мой канал. Ну, можно, конечно, не подписываться, но все-таки советую за это получить алмазик. Вот на алмазик. А, на этом все. Пока.